Все видно, да? да. Угу. Видно, оно не очень хорошо, но видно, что ну, солнце отдалекует отсвечивает Ну, все работает Хорошая работа